скала -по. ладно мы не гордые Спасибо, ребята. До свидания. Лучше же! Примерно раз в месяц на этом канале мы проводим домашний стрим с розыгрышем подарка среди зрителей. И вот на днях мы отправились на почту, чтобы послать очередную посылочку. Там же мы увидели замечательный стенд с открытками на которых красовались виды Паттайи, но снятые более 10 лет назад. Это небольшой магазинчик напротив почты в Центральной Патае. Здесь можно упаковать свою посылочку и там купить дополнительные какие-то товары. Ну и упаковки сами. Станет отправлять подарок в Россию. Надо вложить какую нибудь красивую оттуда. С видами Патаи. Только вот... Древняя Патая. Все виды Патаи старые вообще. -то. Смотри, какая старая набережная, а -а -а. Надписи Патая еще нет. Ничего нет. Ну, вот. Ни одной высотки. Да, и север вообще почти лысый. Там вообще все лысое Для меня интересно, что большинство этих открыток, они старые Паттайи То есть я не знаю, когда они обновлялись Лет 15-20 назад, кто фотографировал, нафотографировал, надел фоток, да? Вот надел открыток и продает их mm -hmm. до сих пор Но это на самом деле классно, мы можем подыскать что-то вообще очень старое Ну не только Патая, Бангкок всякий Клан Хм, а давай мы сравним Виды со старых фотографий с видами новой Паттайи. Давай выберем такую, чтобы вот прям вот это, да? Вот мне вот хочется вот эту, Первую, первую обратили внимание. Понайти это место и посмотреть на него. Красиво! Постил еще несколько магазинов с, с книгами в надежде найти там открытки с видами Паттайи. И как-то показалось, что это непопулярная наверное, тема, больше нигде нет. Да и вообще открыток мало, как все поднимают, мало кто сейчас отправляет открыточки. Красивые, а зря. Ну что ж, будем исходить из того, что есть. Добуйтесь, какая красота. Конечно, эти почтовые фотокарточки не блещут особым разнообразием видов. Все-таки их мало осталось. Может, уже даже не производят, не, не делают, не снимают. Вот. И вы, конечно, могли бы сказать, то, что можно в интернете найти много старых фотографий птаи и их сравнивать. Да, конечно. Но хотелось бы в первую очередь сравнить именно вот эти вот открыточные виды, которые отправлялись по всему миру, посмотреть с этих же точек как выглядит Батая прямо сейчас, и давайте, пожалуй, начнем ну, вот с этой. Очевидно, что фотография снята где-то совсем недалеко от пирса Балихай, может быть, вот где-нибудь Royal Garden Plaza, давайте попробуем. Конечно, за эти годы было несколько реноваций набережной. Ну, Во-первых, ее поднимали, плюс отрезали значительную часть, чтобы увеличить а, дорогу, пляжную улицу. Но некоторые части здесь остались неизменными. Например, вот эти вот полукруглая часть, не знаю, набережной. Она раньше была с бордюрным камнем, на ней можно было сидеть, и море прям до нее подходило. Поверх старых построили новые с той же формой. Ну и деревья. Вот мне кажется, что здесь что-то есть, вот в этом дереве, как будто бы это оно, да? Присмотритесь. Ветка справа, вот она была. Ветка слева тоже была. А дальше вот еле заметно раздваивается. Слушайте, очень похоже, прям. Так, наверное, надо на ту сторону перейти, оттуда снималась. Где-то отсюда. Так, линзу надо сменить. Ха. Ну, вы знаете, я думаю, что это именно то самое место. Давайте я останусь с той стороны камеры, и мы с вами подробно все сравним. Ну, во-первых, почему я решил ехать к Royal Garden Plaza. Обратите внимание, сзади на фотографии виднеется старый пирс. Он был где-то здесь. Был снесен и новый построен там дальше во вторых дерево но вот сто процентов вот это вот роскошное дерево в центре фотографии это к сожалению но я думаю что вот что только от него осталось а другие деревья ну да все совпадает обратите внимание вот этот вот раздвоенное дерево не то которое сейчас на переднем плане а сзади него еще одно такое же сдвоенное вот же оно. Я думаю, что мы правильно нашли это место. Ровно с этой позиции снимался данный кадр. А давайте сейчас более точно подгоним. Вот я предлагаю вот по дереву и зданиям сзади. Так, так, так, так, так. Смотрим. Дерево, кондики, ветка. Дерево, кондики. И то место, где была ветка. Ну что ж, я думаю, идеально. Итак. Вот так выглядела набережная раньше. По деревьями были лавочки, на них можно было сидеть, отдыхать. От проезжие части отделяли специальные какие-то красивые такие рельефные бордюрные камни. И вообще набережная была шире. Сейчас, конечно, картина немного другая. Лавочек нет, тени стало меньше. Набережная уже. Так что мне кажется, что раньше было лучше. Ну а нам пора дальше искать другие виды с фотографий. Мне тут пользователи в соцсетях, ну конкретно ВКонтакте, в одной из местных групп, все-таки подсказали, где еще можно найти а, открыточек. И особенно из этих старых открыток мне нравится вот это вот, самая старая, которая у нас есть. Посмотрите на этот аквабайк, а отель узнаете? Называется Де Merlin Pattaya. но вы его сейчас знаете по другим именем и позже мы до него еще доедем. В следующий кадр, мы едем в начало Пляжной улицы. Нет, ошибся, не в начало. Наверное, где-то надо вот туда в середину. Так, более-менее похоже. Сравниваем мы вот эту фотографию. Ну, откровенно говоря, очень похожа. И, откровенно говоря, мы прям точно ту же самую точку, конечно же, не найдем. Потому что, ну, тут привязаться элементарно не к чему. Но зато можем вот а, сравнить эти здания. И... и что самое главное изменилось, то что стал очень большой пляж. Его прям отсыпали. И давайте мы еще раз сменим линзу, чтобы у нас кадр был прям вот точно такой же. Чтобы было с того же угла, наверное, надо стать где-то ближе к деревьям. Потому что я думаю, что раньше здесь было море, где мы сейчас стоим. Но тогда, если мы туда встанем направо, то из-за зонтиков мы ничего не увидим дальше. Они нам все перекроют. Поэтому давайте вот отсюда. И мне кажется, что картина очень-очень похожа. В первую очередь давайте сравним, конечно же, здание. но ну, здесь мы видим, как сейчас, а как было... Было в два раза меньше. Во-первых, можно привязаться к этим старым кондоминиумам. И у нас в кадре сейчас Sky Beach Condo. Это который с куполом, а перед ним саранчол. А если так приглядеться, то можно видеть, что это не одно здание, а два белых здания. И вот они же на этой старой фотографии. Теперь еще там сзади выросли еще несколько проектов. На самом деле мы видим North Point, Zaire, то ли все вместе. В общем, там их теперь несколько. Также вот здесь тоже появился еще один отель, Кейбдара. Относительно новый, очень популярный у тайцев. Ну а между ними можно наблюдать Парк Бич Кондоминиум. Сейчас вид на него перекрыт Кондо ков ну и позади тоже виднеется там, возможно, Депал. И на маленьком экранчике фотоаппарата плохо видно. Но, в общем, суть в том, что видно, что отстроилось все сильно. Ну что же. Было и стало. Как-то так. Ну и чтобы не ходить очень далеко, предлагаю развернуть камеру в другую сторону. Ну, во-первых, снималась откуда-то из-за пальмы. Пальмы у нас здесь. Ну, давайте к ним. Ну, вот, допустим, как-то так. Пальмы, конечно, может быть и не та. К тому же их тут постоянно подрезают, подчищают, убирают старые, высаживают новые. Как, например, вот сейчас, что они делают? Коммунальные службы подрезают листья, кокосы. Ох, чтобы они не валились на голову пешеходам. Некоторые кокосы они стараются сохранить, подкладывая листья, чтобы они не разбились. Потом их забирают с собой. Ну, они все, конечно, забирают с собой. Вот, но кокосы, наверное, съедают. Вот, например, какая большая грусть. В общем, полезное дело делают ребята, потому что, ну, представьте, да, это чудо. Сколько в нем? 5-6 килограмм упадет на голову, конечно, мало не покажется. Но, красавец! Но это мы отвлеклись, вернемся к нашему фотографии. Навряд ли это та же самая пальма, но вид примерно а, такой. Давай, мы, наверное, перейдем все-таки, чтобы нам деревья не мешали, и сравним. Ну, во-первых, конечно же, надписи по не было, не было неприятного большого здания на Балиха и вообще вот вся левая часть здесь, конечно, была более-менее пустая по сравнению с тем, что мы сейчас увидим. Появился великий потайский недострой. Появилось несколько кондиков позади горы, которых тут еще на фотографии не было. Вот они. Башня Паттайя... Башни Паттайя парка нет! Да вы что? Ну и еще несколько зданий. Класс. Это красота. Ну и, конечно, пляж, по которому теперь вот можно вот так вот идти и идти к морю. А раньше здесь стояли лодочки прямо в шаговой доступности. Вам не кажется, что как-то все это выглядело уютней, что ли? Ну а может, это только кажется из-за того, что солнце сейчас сменилось уже оно в той стороне. Зато сейчас удобнее всего посмотреть нам следующую фотографию. Как раз солнышко нам так, как надо. Итак, тут. помните, я вам говорил, отель Мерлин. Так вот, это... Та Теперь это отель Хардрок. Очень давно, кстати. Думаю, что с углом съемки я угадал. Ну, конечно, деревья подросли. А с другой стороны, вот с правой стороны, наоборот, их стало чуть поменьше. Это отель Монтьен. Ну, бывший Монтьен, перед самой пандемией он закрылся, сменил название, сменил собственника и больше не открылся. Кстати, про название. Ин интересно. Смотрите на вот фотографию эту. Написано где? Де Мерлин, Патая. Так вот, шторка перед надписью стала выше. А? Вот она же, там маленькая. То есть, шторку увеличили, закрыв надпись. Так что, возможно, они старое название даже не убирали, а просто закрыли этой конструкцией. И там оно до сих пор есть. Ну, а хардрок вот они налепили на другой угол здания. Интересно то, что мы находимся прямо в той точке, где и снималась эта фотография. Только нам не пришлось лезть в воду, потому как уже много раз сегодня говорил, что пляж очень сильно увеличили. По сути, мы стоим прямо там же, где и фотограф. Ну, и возраст этой фотографии, конечно, вызывает вопросы. Потому что вот главный центральный объект в кадре – это водный мотоцикл. Настолько древний. Когда они были? В 90-х? В конце 80-х? Я не знаю. То есть, это, по сути, лодка, у которой руль почти как велосипедный, от которого идут тросики на управление вполне себе обычным лодочным мотором. Такой вот водный мотоцикл. Иногда такие еще можно от них остатки увидеть валяющимися где-то там на Калане, например. Можно разглядеть старые автомобили, высокая набережная, поскольку не было так много песка насыпано. Ну рыбацкие лодки, да, когда вы видели последний раз, чтобы они тут стояли около берега? Интересно. У кого какие предположения напишите в комментариях. Какой это может быть год? Себак, себак. Тайский риджбек. Теперь мы знаем, кто ты. Вид со следующей фотографии знаком многим. Ведь это вид со смотровой Паттай. И именно отсюда можно наблюдать самые колоссальные изменения, которые произошли с городом. Вот только некоторые детали меня здесь смущают. Как будто не отсюда снято. Вот немножко другой угол. Как будто вот откуда-то с дороги. А если предположить, что на момент съемки этой фотографии смотровой еще не было, так же, как не было надписи Потая, Откуда могли снять? Что могло здесь быть? Храм здесь наверняка стоял еще со времен, когда Потая была деревней. Ну, как и при всех деревнях, храм на горе, вот он здесь. И вот, кстати, беседка. Давайте в нее пройдем. Он выглядит себе достаточно старым. Все. Ну, другой подход. Можно сказать, это открытка, кульминация нашей сегодняшней поездки. Итак, ну, во-первых, мы здесь видим старый пирс, который шел от Биргарден. В самом начале Волкин-стрит он еще используется. Здесь видно несколько кондоминиумов и все. Тут что-то строится. Вот интересно, что там строится. Я думаю, что снята она в начале 2000-х, а может быть даже в конце 90-х. Если вы можете по какому-то признаку точно сказать какой-то год, напишите в комментариях. Итак, как изменилась Потая? Смотрим прямо сейчас. Готовы? Та-дам! Круто, да? Что за мегаполис? Куда делась деревня? Позастроили-то, позастроили. Тут даже нечего комментировать. Просто посмотрим еще раз. Патая 20-30 лет назад. И Патая сейчас. Вау. <свист> <свист> Но ну, петухи все равно орут, как в деревне. <свист> Я догадался, что это строится Похоже, это Кондоминиум Вот он Кто знает, в каком году он строился Вот такая вот она Деревня Патая. Старая и новая ну, Мне лично больше она нравилась старая Она как будто бы была тише Ниже, спокойней Уютней, другими словами Возможно, во мне лично говорит Это какая-то ностальгия по прошлому не исключаю, что кому-то из вас нравится современная с высокими кондоминиумами, с большим количеством торговых центров, современных торговых центров. Очень жаль, но в нашем архиве не осталось старых фотографий Паттайи, это вторая половина 2000-х годов, когда мы сюда приехали. Ну, как мы обычно все фотографируемся, выезжая в какое-то новое место, фотографируем себя. Там, в окружении чего-то, либо себя в поездке и так далее, но очень редко мы фотографируем обстановку вокруг себя, вокруг того места, где мы живем. Может, они и были, но, к сожалению, не сохранились. Так вот, я хочу вам сказать, фотографируйте а, свои любимые места, чтобы спустя время их можно было пересмотреть, поностальгировать, Вспомнить, сравнить. Кстати, если вы хотите еще увидеть старых видов Паттайи, то можно посмотреть прям целыми улицами. Ну, есть такой сервис, все знают его, вот Google Street View. Это обзоры улиц, там 360 камер. Так вот, там можно переключиться в прошлое, если по этой улице в прошлом проезжала машина Google Street View. Самое старое там, то, что я видел в Патаи, это 2012 год. Ну, относительно старая, Как-никак, все равно в любом случае 10 лет. На этом все. Храните свои старые фотографии, ностальгируйте. И увидимся в новых выпусках. 好感